Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые подписчики, а также все мимо проходящего микрофона, как всегда, Вадим Картавый, и мы сегодня снова окунемся в мир Generation Zero. Итак, давайте продолжим. Так, нам нужно следовать координатам, добраться до пляжа Келви Кейн. Келви Кейн, где это находится? Давайте посмотрим сначала на карту и... Будем двигаться. Туды, чтобы посмотреть, что там у нас есть. Вообще. Так, как ваши дела? Как ваше настроение? Давно мы с вами не общались. И вообще, очень мало людей. Кто подписан на канал, всего 90% процентов смотрят этот канал без подписки. Поэтому я предлагаю вам подписаться на канал и не быть плохим человеком. Так, ну что? Я думаю что будет весело как всегда мы всегда веселимся вместе Мы облутаем сейчас вот эти машинки и будем двигаться вперед я здесь лутался и возможно мы ничего не найдем а возможно и найдем что-нибудь интересное поэтому возможно будет чуть-чуть скучновато в начале но я постараюсь это сделать все повеселее как всегда на вы сами знаете где поэтому вот посмотрим что у нас здесь а здесь ничего как всегда ну давай двигаться уже вперед я соскучился по роботам у меня всего на дробовике 6 патронов это нужно учитывать так, здесь что есть, нет? Здесь тоже ничего нету. Все, давай, поехали дальше. А пока мы бежим, ты можешь меня поддержать своим лайком, если тебе нравится. игры про роботов. Да. И вот уже кто-то у нас есть. Что? У меня нету патрон. Так, есть здесь 48 здесь что у нас три 95 и 36 в обоймике. я вижу уже робота какого-то вот он по-моему робот или да, это был робот давай он, пусть он так их... он уже не один как всегда их несколько по одному они не бегают то с одной стороны хорошо, то... О, с другой стороны очень плохо. Потому что их не всегда увидишь. Рядом. Где-то еще есть. Чувствую. чувствую, Чувствуешь кровь роботов. Так, откуда ты мне бьешь-то? Есть аптечка? А есть. Я... Не вижу тебя. Что, чем... А, вот он ты. Будем сражаться с тобой в честном бою с пистолета я с пистолета ты с автомата впрочем как всегда Так, вроде бы все пока что все так, и музыка закончилась хорошо что есть такая замечательная музыка которая тебя говорит о том что все чувак ты можешь успокоиться и роботов больше не будет это очень кстати так, это что у нас а, прикольно смотри так что-то мы нашли патроны металл металл скорее всего нам понадобится но я не знаю пока для чего вовсе я нашел человека и кучу патронов они нам пригодятся. Так, ну давай двигаться к первой точке. У нас осталось 2, 59, 46 патронов и 36 в обойме. Это нормально. Будем двигаться к первой точке и покорять ее. Впрочем, как всегда, я вижу опять робота. Вот он. Это просто, вот, как бы... Слишком, слишком просто как всегда седьмой уровень я близок к седьмому уровню а обычно мне понравилось прошлое прошлое видео я его пересмотрел несколько раз особенно этот момент с ангаром был просто великолепен потому что ну как бы такие моменты они на года остаются потому что это баг и очень интересно получился если хочешь посмотреть прошлом видео будет подсказочка так я здесь не могу ни никак только если ее перевернуть вернуть у меня не получается и поэтому я двигаюсь дальше с твоим благословением вот он еще один как он бежит а? Как он бежит я... нет еще есть музыка не кончилась музыка музыка играет танцы веселятся так здесь что-то у нас есть патроны патроны нам пригодятся всегда даже если у меня нет а, такого оружия пока с древесиной я тоже не решил что делать но скорее всего что-то крафтить мы будем а, мы вернемся к этому моменту и посмотрим что можно будет скрафтить в этой игре в игре в игре да. Мы обязательно это сделаем с вами. Вот, тем временем двигаемся к точке, веселимся, смотрим на роботов. Я также... Ирода. Чего? Здесь ты был один. Здесь. Вау! Вот я не люблю с автомата стрелять в них, если честно. Но они у меня кончились патроны. Вау! Я опять упаду Упаду Дайте оружие какое-нибудь взять Я не вижу его Все как всегда Я слепой Вроде бы столько патронов взял А ничего нет Где-то еще вот здесь есть Ладно Я я, я, я вылез Game over This is game over. Так, ну что у меня с процентами жизни? Они схавали практически 50% моей жизни. О, очень плохо. Так, 60%, но это мало. Так, давай посмотрим, что в нем есть. Ну, хотя бы аптечку он вернул одну. Вернул одну аптечку. Где второй? Я не вижу второго. Этого мы полутали, здесь что-то есть у нас? Так, да, отлично. Неужели 16 патронов мы нашли на что-то? Пока я не знаю на что. Скорее всего на автомат, но возможно на другой, не на этот. И скоро его придется... положить в рюкзак, чтобы... брать автомат. Так, ну в общем продолжим движение двигаемся дальше к точке у нас получается везде роботы везде роботы они кругом они не дают спокойно пробежать от одной точки к другой и тем самым а, дают мне возможность делать <свы>, хороший годный контент а, делать видео более интересным и более увлекательным это хорошо эта игра мне радует Потому что, во-первых, вам это нравится, а во-вторых, это мне нравится. Вот. Поговорим о музыке немного. Музыка, музыка. Скорее всего, друзья, я буду открывать новый канал по музыке. И в скором времени, в скором времени вы увидите его на моем канале но это будет недолго я его буду пиарить может быть с недельку две потому что я буду скрывать свою личность из-за того что я будут очень сильные текста вот поэтому скорее всего он будет жить сам по себе вот ну и двигаемся к нашей нацеленной точке посмотрим что там что у меня с оружием Здесь есть патроны это хорошо как же, как же мне туда спуститься а, здесь все очень неудобно будем искать лазейку где там возможно будет спуститься вниз и двигаться туда, куда нам нужно А вот здесь есть маленький овражик, в котором скорее всего мы сможем спуститься я посмотрю, вот сейчас посмотрим Вау. хотя возможно да, это возможно, но будет больно было больно, реально больно было, потому что обычно я погибаю в таких местах и тут сразу нас встречают наши любимые бойцы за свободу и угнетение человеческого рода они же захватывают нашу планету а мы боремся за да, этот кусочек маленький кусочек планеты нашей которая в, в скором времени нас будет кормить Так, здесь могут быть клопы. И не один. Еще один. три клопа я не понимаю что. сенсой сенсой сенсой подожди подожди что было? чего какой то супер босс набирает уровень плохо ли это хорошо я пока не знаю но у него второй уровень что сделать я жму кнопки по крайней мере, он не говорит. Давайте еще раз посмотрим, потому что я не понимаю. То хм. ли это баг? Найдите источник вражеского сигнала на пляже Хэллоуин. Ну, то бишь, здесь где-то есть источник какого-то звука или чего-то там того подобного. Бегай себе роботы, угу. прикольно. Я думал, они еще и живые. Они оказываются. Так, ну вот показывает на этот почему то Я не понимаю как избавиться теперь от этого уничтожьте где а. Вык... выключенные машины уничтожить вау <связывая> я походу и себя тоже уничтожил <связывая> с одного удара так безо... безопасное укрытие нам нужно найти О, с, кем? с кем то бой начался я не пойму вроде бы здесь никого нету а музыка идет я вроде бы всех убил ну, открывайся же видишь что нибудь? успешное отступление? от кого я отступал? то лично ничего не понял что это было в общем нам нужно найти безопасное место норсальтерман альтерман безопасное укрытие безопасное укрытие хм. у нас а, дв две норсальтерман и скорее всего нам нужно двигаться это вот здесь а, бункер а вот в количестве Побоч... побочное поручение, так появились побочные. Я не пойму с Альтерманом. Ну, скорее всего, да. Нам нужно двигаться вот сюда. Ну что, друзья, поднимаемся вверх и будем двигаться вперед в направлении Норы Сальтерман. Я желаю нам удачи, потому что удача нам не помешает. Так, вот здесь. Это какая-то пещера. Давайте посмотрим, что здесь. Потому что я люблю такие места. Они очень увлекательные и привлекательны для исследований. Но, к сожалению, здесь ничего интересного нету, даже... Не спрятанного оружия. И ничего. Так, где-то я вышел. О, подожди, я же менял направление. Да, я менял направление. Что-то он мне гонит. Поднял вообще полному. Был Нора Сальтерман. У нас был бункер. Вот здесь. Бункер? мы поставили метку но 1 давай да поставим метку а метка то не убралась как мне двигаться давайте уберем эту метку попробуем еще раз поставить метку потому что я не понимаю в чем дело ладно будем двигаться туда я не знаю как это будет выглядеть но будет выглядеть это очень весело потому что я не знаю куда идти в каком направлении влево вправо в сейчас будем смотреть по навигации потому что я пока не понимаю пока не поднимусь наверх Иначе никак не получится Потому что, ну, сами понимаете Когда нужно ориентироваться в... Используя Север Компас того К сожалению, у компаса у нас нету Так, ну, есть Да, мы двигаемся в правильном направлении Если мы будем идти вот как-то так То перейдем Да будет долгое приключение, потому что бежать придется очень много. Я бы хотел транспорт приобрести, но пока у меня это не получается. Я говорил это в прошлом видео. Я бы хотел какой-нибудь велосипедик хотя бы для начала. Ну, а в лучшем случае, конечно же, машинам. Мы можем переместиться, кстати. Мы можем переместиться, если у нас есть здесь бункер. Да, вот так. Больше у нас ничего здесь рядом нету, да? Есть, смотри. Давай переместимся туда. Потому что, ну, слишком долго это все пробегать. Так, ну вот, мы уже переместились. Давай посмотрим, что... Так, подключение к сеансу многопользовательства. Куда-то он мне пытался подключить, я так и не понял куда, я никуда не подключался, к многопользовательскому режиму точно Так, здесь у меня есть, что мы можем использовать Или выкинуть, по крайней мере, что мы можем выкинуть Я не знаю даже. Здесь вроде бы все есть. Мне бы попасть в какое-нибудь какое-нибудь место, где можно будет покрафтить, потому что мне много мне много чего накопилось за это время. И так, подожди, в какую сторону нам идти? В общем. Двигаемся мы сюда. Прямо. И сюда. А задание-то не поменялось? Кто-нибудь мне скажет? Так, давай посмотрим задание. Поручение. Доступны новые поручения. Активируйте их через станции ФТМ-Тель, которые нужно найти в бункерах с планами и других военных безопасных у нас есть еще эмоции так навыки что у нас есть мы пока вот немного по бою и навыков у нас сейчас можно использовать три меткость броска расстояние броска выносливость я бы использовал она мне бы пригодилась восстановление выносливости тоже как бы такая тема что здоровье нам тоже нужно все в принципе у нас есть инвентарь мы видим здесь мы переместиться никак не можем да в этот бункер да вот как раз таки нам нужно попасть а вот оно смотри Сигнал неизвестного источника. Давай попробуем... Он ближе всех нас находится. И скорее всего... Скорее всего... Так, подожди. Куда идти мне? Так. Ну, в принципе, в ту сторону. Вот так. Где-то вот так нам нужно идти, двигаться в эту сторону. Потому что другому отследить, если мы не можем отследить, то будем двигаться наугад. Вот наугад мы будем двигаться вперед, потому что мы не знаем, куда нам идти и что делать в этой игре дальше. Так, правильно ли я иду? Да, правильно. Чуть-чуть вот сюда и источник сигнала, да. Мы приближаемся к нему он здесь находит. <свист> вот, вот сюда на запад, на запад, на запад. Что прошли тебя что ли? <свист> Ау. Мне нужно автомат. То. <свист> <свист> <свист> <свист> Похоже, что я остался опять с пистолетом. А их там тьма. Тьмущая. Ну, давай разбираться с ними по одному, потому что и. Вот один уже ранен. С пистолетом. Блин, ну это вообще какая-то дичь полная, потому что.. Блин, Ну, хотя, хотя хорошо это, потому что у нас жизни там пока полно, а вот.. Э, не подбежали. Так, минус один. Минус один надо двигаться, ибо мне пердык. 15 патронов! Я 70 патронов почти влив в этих роботов. Шутите, у меня 7 патронов. 4 патрона да ну как то ой хорошо что они были я же вот стреляю по нему нет блин так семерочку с 2 где-то. Опять этот Что? палки Опять он. Я... Опять он меня нашел! Опять он меня нашел. В этой серии опять он меня нашел. У меня нет вообще ничего. 7-6 патронов. 9% жизни, я использовал все э, свои <смех>, все свои аптечки, которые у меня были. Если у меня нету больших аптечек, у меня кирдык. А это Нора ну, Сельтельман, может, вы помните, да, в прошлом видео. Короче, если меня еще два раз пухнет она, то мне кирдык, полный кирдык. Мне нет времени чтобы останавливаться поэтому мне пока везет она не попадает и вот сюда Я срочно сюда Я надеюсь что она сюда не войдет Нам нужно найти аптечки, иначе мне кирдык Так экстренный набор. <смех> набор, мы сейчас будем использовать его. Что? Я не могу его использовать? Чем он мне? <смех> ну хотя бы так. Я бы мы что-то сделали, он не отходит отсюда, елки-палки. А, а что так можно, что, можно что было, что ли? О, еще один. А теперь самое интересное, чего? как надо было это делать никому не говорите об этом я не читер я только учусь там еще один был о, мы убили босса причем мы его убили что вот такое проектор какой-то наконец-то аптечки <laughs> мы перехитрили всю игру вообще всю полностью игру перехитрили потому что <laughs> мы убили босса считая с... с убежища так, надо использовать стандартные чейки okay. Не знаю, сейчас на какой кнопке, поэтому я быстренько посмотрю. На четвертой. Что, выходим? Что? Камикадзе, ел... Пелки, палки давай заряжайся же слава богу хоть окно аптечку дал вернул мне Я я лутат роботов я убил босса Вот он. В прошлой серии он гонялся за мной. Но в этой серии я ему дал. Можно отпраздновать. Так, у нас ноль патронов на пушке. То, что у нас есть. Давай посмотрим, сколько у нас патронов на другой. Вместим ячейку вместо этой... Может быть, там патроны будут. Потому что я же не знаю, что у меня там по патронам. Да, здесь есть 116 патронов. А... Тем временем... Я же забыл, где теперь это находится, елки-палки. Так, ну... По крайней мере, мы уже не видим сигнал значит мы можем продол продолжать двигаться но сальто норман а я хочу предложить сделать это в следующем видео потому что а, мы очень хорошо сегодня постарались и я думаю что именно вот такой формат а, вам понравился бы а, всякие приключения которые у меня здесь происходят, вот. Подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Ставьте свои лайки, они продвигают мои видео и помогают развитию канала. Поэтому у микрофона, как всегда, был Вадим Картавый. всем спасибо. Здорово, брат, это белый. Чисто оперативное мероприятие. Томасы из машины бегом!